Мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Вам, давай. А. За мем позицией мы будем к ним От минуса будем ебать. От вон там, блядь. Что, а Что блядь? Один прокидывает. Где? Ну, выиграйте, короче, а я? Типа угода. Ты Один заходит, один, один зашли.